Для тех, кто догадался об ошибке, этот видеофрагмент будет неинтересен. Об ошибке, о которой я говорил в конце прошлого видеофрагмента. Для тех, кто не догадался, я подскажу. Напоминаю, что в эту формулу входят суммы чего? Вспомним, я вам объяснял по теории. Здесь входят суммы... Вот эти формулы. Входят суммы длин, площадей, объемов, тел, из которых составлено наше общее тело. А если я из этой площади отнимаю какую-то площадь, как я имею вот здесь, то есть из площади прямоугольника я отнимаю площадь полукруга, помните, я даже сказал это в начале решения. Я должен ее площадь подставить со знаком минус. Где ее площадь? Вот она, эта площадь. Соответственно, вот здесь и вот здесь я должен подставить минус и в общую формулу эти величины я должен был взять со знаком минус. Давайте я возьму теперь, изменю цвет и вычислю все то же самое, чтобы убедиться, что разница будет. Итак, в нашем случае xc на самом деле будет, то есть сумма всех этих столбцов будет иной. Вот этот, этот и этот столбец дадут. Другие значения. То есть, здесь будет сумма 1200 плюс 100. Это 2200 минус 620 плюс минус. Это будет минус. И это будет сколько? 1572. Вот так вот. 1572. Далее. Здесь будет все то же самое. Но давайте мы теперь сделаем так. А, да, здесь не видно. 18 тысяч. Прибавить сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь отнять пять тысяч триста тридцать восемь это будет пятьдесят девять триста двадцать девять пятьдесят девять триста двадцать девять и здесь соответственно будет что у нас двадцать четыре тысячи прибавить тринадцать тысяч триста тридцать три и отнять двенадцать тысяч пятьсот это будет 24773 24773 тысячи семьсот семьдесят три итак ответы у нас значит будут выглядеть так x с равняется 5,9,3,2,9 на 1,57,2. и это будет 59329 9, делить на 1572. 37741. 7, 2. 37, и 741, 741 сантиметра. Ну и c будет соответственно 17, ой, что я делаю, вот это число 24, 773, делить на еще 572, то есть примерно 24773 делить на 1572, что равняется 15759. 15759, извините. Вот. Ну вот правильные значения у нас точки xc. Это примерно 38 и 16. Значит примерно 38 и 16 сантиметров по оси x38, по оси y16. То есть это у нас будет. Уже 38 значит, будет на территории здесь и поменьше еще, пониже. Вот здесь вот эта точка XC. Но это похоже на правду, поскольку длина вот этой, повторяю, 50 сантиметров. То есть этот треугольник достаточно мощно оттягивал сюда центр тяжести. И вряд ли вот этот прямоугольничек, да еще с вырезанной полуокружностью, мог составить ему конкуренцию по оси X. Ну что ж, вот мы и закончили решение Нашей задачи мы определили центр тяжести плоской фигуры, двумерной. Повторюсь, для решения задач, составленных из одномерных фигур или из трехмерных объемных фигур, применяются абсолютно тот же самый алгоритм, только там вместо площадей фигур, естественно, в первом случае используется длинный фигур, во втором – объема фигур. Если же фигура состоит из э, тел в различных комбинациях, то естественно, что мы будем вычислять xc как сумму отдельно частей с длинами плюс Нет, давайте сейчас я не буду заканчивать это. Сколько это уже будет лишней информации. И, возможно, неправильно поданной. Все, на этом мы закончили решение задачи С8. Всего доброго.